Ну, во-первых, с моей точки зрения, что для пациентов самое интересное, более комфортной лазерной коррекции не существует. И это связано не только с операцией самой, что вы мало что чувствуете, вы и на других операциях не сильно много чувствуете, потому что глаз-то обезболен. А вот после операции, даже вот такая хорошая операция, как лазик или фемтолазик, ну, где-то еще 5-6 часов, у вас довольно сильное ощущение народного тела в глазу, и на разве глаз, как говорится, у вас слезы идут, то есть вы чувствуете, что что-то было сделано. После проведенной операции смайл, ну, максимум два часа, после этого вы ничего не чувствуете, совершенно ничего. То есть вот комфортность нет никакой другой операции, которая может сравниться с этим. Теперь уже более с научной точки зрения. Мы всегда говорим о так называемой биомеханике роговицы. Что значит биомех биомеханика роговицы? За счет того что мы извлекаем из роговицы какую-то определенную часть ткани для того чтобы откорректировать допустим близорукость роговица в принципе становится чуть, чуть тоньше То есть любой даже не врач может понять что ее прочность уменьшается и на сегодняшний день мы офтальмологи особенно занимающиеся этим делом рефрактивной хирургии пытаемся создать операцию, и вот это и есть эта операция SMILE, которая меньше всего ослабляет роговицу. И вот это главная, как говорится, кардинальная разница между этими обеими операциями. лазик или даже femto там режется так называемый лоскут, то есть как крышечка небольшая, которая поднимается, потом идет лазерная коррекция, крышечка а, а, опять кладется на место. Здесь этой крышки нету. То есть это операция, которая все имеет преимущество лазик или фемту-лазика, но она имеет маленький разрез. И за счет этого вся механическая стабильность роговицы как таковой страдает меньше, чем это вот, известные, что вы спросили, операции лазик. А что касается ФРК, то это вообще разговора не может быть. После ФРК мы знаем, что день-два у людей действительно есть боли, и, и смайли ФРК совершенно находятся в, в различных, они совершенно инопланетяне, что касается боли. Поэтому э, комфорт э, чудесный. Ну и потом такие вещи, которые более существенны уже в долгосрочном порядке. Всем известно, которые читают там форумы различные интернетные, что после лазика бывают проблемы э, синдрома сухого глаза. Эти проблемы намного меньше после э, э, Смайла. И это действительно доказано многими э, научными исследованиями. Э, э, и что важно, может быть, скажу под конец. На сегодняшний день любой человек может понять, если у него, допустим, там аппендицит или какой-нибудь там проблемы желчного пузыря, раньше, в старые времена, делали большой разрез. На сегодняшний день, когда мы все хочем, хотим э, э, работать через маленькие разрезы, работать через маленькие дырочки. И это касается офтальмологии. То есть на сегодняшний день и другие операции, операции на катаракте, э, операции на стекловидном теле тоже идут через маленькие разрезы. Операция Лазик была та, которая по сегодняшний день работает с разрезом в 20 мм. И только с тех пор, как мы разработали смайл, мы из этой макроинвазивной сделали микроинвазивную операцию, нам не нужен больше разрез 20 миллиметров, а мы обходимся разрезом от двух до двух с половиной миллиметров, если опытный хирург. Некоторые, конечно, делают и больше. И я думаю, вот это вот можно понять огромную разницу, что обозначает слово микроинвазивная операция.